Всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Ребят, не забываем про подписочку, прожать колокольчик, естественно, поставить ваш лайкосик и написать комментарий. Вот, сегодня мы будем готовить дымный десерт. Прикольная штука, будем немножко экспериментировать. Должно получиться свежо и, в принципе, все ингредиенты такие, хорошие и натуральные. Вот. Ладно, приступаем. Что нам для этого понадобится? Во-первых, Естественно сама дынька Парочку киви Корица Голубика Грецкий орех уже почищенный И йогурт Вот Для начала нам нужно Разрезать дыньку пополам Разрезаем нашу дыньку пополам Я не уверен, что я здесь сделал урок Опа о, даже семечек очень мало. Теперь берем ложечку и сначала вычищаем эти вот семечки. Дыньку можно брать любую. Просто увидел в магазине вот эту. Она, по-моему, как... как она называлась? Эфиопская. О, точно. Эфиопская. Можно любую, хоть эту, как колхозную. Какую найдете, такую берите. Так, ну что, а теперь нам нужно вынимить, вытащить, короче, мякоть из дыньки. Естественно, мы оставляем здесь вот, ну, плюс-минус вот так. Сейчас посмотрим, как она будет вытаскиваться отсюда. Немножко оставляем для того, чтобы, как бы, сама кожа у дыни, шкура, она довольно-таки мягкая. Если мы вытащим прям под самую кожу, то она, естественно, потеряет всю свою форму. Нам этого не нужно. Поэтому аккуратненько вытаскиваем мякоть. Блин, дынька пахнет прям вообще мощно-мощно. Сладенько так. И теперь вываливаем эту мисочку. Сейчас еще немножко почистим туда. Покрасивее. Со второй половинкой сейчас будет абсолютно та же самая процедура. Достаточно. Так, теперь почистим кири. Сикинем жопки. Вот здесь жопка и где я прыжу, куда я прыгу. Ну, вообще ты должен знать, ты... Ты а откуда я пытаюсь не попасть. Я так просто тут случайно зашел. Так, теперь измельчим просто киви, для того, чтобы нам это было с этим удобнее дальше работать. Неважно, какими кусочками, абсолютно просто, просто измельчим их. Так, теперь продолжаем дальше. Возьмем немножко корицы. Если у вас нет такой на палочке, возьмите эй, просто сушеную. Да, именно вот так возьмите корицу. Ну, в общем, нам, примерно столько будет вполне достаточно, потому что корица очень сильная. Возьмем такую хорошую жменьку грецких орехов. И измельчим их. М -м -м -м. Стоп. Сразу туда закинем и нашу корицу. Все, все наши ингредиенты уже в блендере. Добавили туда еще 2 столовые ложечки меда. Ну а теперь это все превращаем в однородную массу. Ну что, готов наш дымный десерт. Будем его пробовать. Он получился вот такой вот консистенции. Желенький, как супчик. Ну, попробуем. М -м -м -м. Очень вкусно. Он такой сладенький, кисленький. Летний. Короче, классная штука. Попробуйте, сделайте. Можно играть с вариантами... Что туда добавлять надо добавить было туда еще немножко мяты можно было бы использовать вместо йогурта мороженое прикольная штука очень прикольная пробуйте готовьте делитесь своими мнениями в комментарии вот. ну и, конечно же не забывайте про лайкосик прожать колокольчик ну и естественно подписочку сделать Ну все, до новых встреч